Всем добрый день! Сегодня решил поменять летние покрышки. не хотел поставить, все поменял, а это полез и обнаружил вот такую беду. Трещины. Трещины. И вот эти сколы. Старый, точнее, владелец позаботился. Они, трещина здоровая. Так. Сейчас будем смотреть, в чем беда. Вот она даже. И вот тухо. ходит. Вроде бы нормально. Так, вот, хорошо не Так, сейчас будем разбирать и буду смотреть. Так.